Лет пять назад на партнерской конференции B324, послушав вас, ваше выступление, я вернулся в Петербург. Мы как раз с Иваном вместе сели и переделали вообще все точки контакта компании, в котором мы работали с клиентами. А с собой визитная карточка составить. есть? Конечно. Хотелось бы, конечно, наверное, дорабатывать. Круто, круто, круто, круто, но можно сделать лучше. добрый вечер в эфире битрикс24 спрашивает я уже должен сказать добрый вечер на 17 языках именно в таком количестве стран нас уже посмотрели я знаю как сказать добрый вечер на 17 языках но я просто уже все забыл страшно волнуюсь но напоминаю битрикс24 это программа в которой мы встречаемся с реальными партнерами компании bitrix 24 и говорим про их проблемы или про задачи и сегодня у нас в гостях василий карпук компания соль добрый день меня зовут Василий Карпук, компания «Соль». Мы занимаемся тем, что помогаем бизнесу получать пользу от CRM-систем. Мы хотим развиваться в России и потом выходить на международные рынки. В будущем мы представляемся крупной консалтинговой компанией, которая помогает бизнесу и предпринимателям правильно обстраивать процессы взаимодействия с их клиентами. Я приехал на передачу для того, чтобы задать Игореману вопрос о том, как получать наиболее целевых клиентов, как правильно с ними взаимодействовать и как не потерять в качестве наших услуг при росте компании. Василий, сразу же комплимент, классное название. Вопрос, где салонка? Пока не завели, наверное, всем коллективам надо приехать, чтобы объединить нас. А, есть такое понятие, сквозной вы знаете, в нашей программе мы стараемся дать нашим партнерам, нашим гостям как можно больше полезных советов. Угу. Есть такое а, понятие а, ⁇ якорь ⁇ и тогда, когда у вас компания называется Соль, было бы здорово, если бы на встречу вы приходили с пачкой соли, если бы вас везде видели с солонкой, ну, потому что пачку соли не всегда носить наносить, а вот солонку можно достать из кармана практически всегда. И знаете, что происходит? Люди видят соль в быту и вспоминают компанию Соль. Правда, здорово придумано? Да, очень интересная идея, наверное, воспользуемся. С Хорошо, системой. если мы будем снимать продолжение, с вас пачка соли. Договорились. Какими вопросами вы пришли к нам в студию? Первый вопрос самый важный для нас – как масштабироваться, как расти командой, не теряя в качестве того результата, который можно давать клиентам? Первое, я очень надеюсь, что вы понимаете, что такое не терять в качестве. Проводите ли вы опросы о удовлетворенности ваших клиентов, НПС, ССИ, что-нибудь в таком роде? Во-первых, конечно, проводим, да. Во-вторых, ага. мы в целом в прошлом году проводили большой опрос по клиентам, поскольку мы занимаемся внедрением CRM, ага. мы ходили по рынку в рамках тех возможностей, которые есть у нас, и изучали взлетают проекты не взлетают mm -hmm. Но ну взлетают, давайте вот про проект. качество то есть когда вы говорите что не теряя в качестве что такое качество для вашего клиента это что это вы внедрили, это работает, вы внедрили это в срок, вы внедрили, и, соответственно, есть команда людей, которые хорошо обучены тому, как этим пользоваться. Вот что такое качество? Это такое слово, за которым должны стоять определенные стандарты. Предположим, вы говорите, стандарты соли, а, или соляные стандарты, что очень хорошо социируется со словом соляные пещеры, mm -hmm. соляные стандарты а, следующие. И вы, предположим, прописываете 10 пунктов. И вы хотите, чтобы во время работы с большим количеством проектов эти стандарты не забывались. Предположим, вы не забываете обучить команду, вы не забывайте про то, что нужно сделать день в день или может быть чуть пораньше, но лучше день в день то, что вы обещали своему клиенту и далее по списку. Сначала нам нужно зафиксировать гарантии. Вот это очень важно, чтобы вы говорили, что мы не теряем в качестве. А что такое качество? То есть если вы приходите и обещаете своим клиентам, что вы не теряете в качестве, если вы то же самое обещаете своей своей команде, качество нужно прописать, качество нужно зафиксировать. Ну, я, кстати, хочу дать совет абсолютно всем, кто нас смотрит. Вы же знаете такое слово «стандарты» – нужны стандарты. Нужно прописать стандарты, и если возникают спорные вопросы, мы обращаемся к ним. Итак, давайте решим, ну, договоримся, что а, такие стандарты у вас появились, и мы теперь хотим расти, не нарушая а, своих а, правил работы. Кстати, очень а, уважаю за это Василия, потому что большинство компаний а, готовы немножко, а, вот, не знаю, там кривя душой, они говорят, давайте расти, там качество, конечно, может храпать, а вот такая заявка, что я хочу сохранить качество и при этом расти, это не от каждого услышишь грамотный руководитель Василий. Спасибо. Итак, как расти? Расти можно тремя базовыми способами. Вы мне сейчас подскажете, в каком направлении вы хотите расти, и мы с вами про это поговорим. Расти можно через количество продуктов, которые вы предлагаете своим клиентам, Ну, то есть расширить свой mm -hmm. продуктовый портфель. Второе. Расти можно через количество географических рынков, на которых вы работаете. Вы работаете только в Москве, решили выйти в Питере. Вы работаете по Российской Федерации, решили начать работу в Казахстане. И третье. Можно расширить количество клиентов. Ну, то есть тогда, когда вы, предположим, начинаете работать по разным отраслевым решениям, или просто говорите, что наша задача – получить топ-50 клиентов в нефтегазовой отрасли. И, соответственно, это может быть драйвером вашего роста. Что для вас интереснее – продуктовый портфель, а рынки географические или количество клиентов? Че что, в первую очередь, вы думаете, надо начинать расти? Наверное, географические рынки, в первую очередь. Географические рынки. Хорошо. На скольких рынках вы работаете сегодня? Вообще, на данный момент у нас есть клиенты и по России, и по Европе, но основной рынок наш – это Петербург. Сколько стран? В ну, каких странах есть? вы сделали проект? В четырех странах. Маленькая подсказка и Василию, и тем, кто нас смотрит. Если в подстрочнике компании, то есть вот у Василия компания называется Соль, ниже написано, предложим, интернет-интегратор, а ниже написано Россия, Великобритания, Швеция, Япония. И мы понимаем, что либо у Василия офисы в этих городах, ну, что, конечно, очень круто воспринимается. Но мы трактуем это так. Мы сделали проекты для наших клиентов в этих четырех странах. Mm -hmm. И, соответственно, у вас сразу же создается имидж международной компании. В идеале, работать с международными компаниями вы должны стараться идти к имиджу компании, международной компании с международной mm -hmm. репутацией. Каких То каких-то два таких очень сильных понятия. С одной стороны, вы выглядите как международная компания, вы присутствуете в нескольких странах. А с другой стороны, у вас международная репутация, права знает здесь, права знает здесь, права знает здесь. Значит, соответственно, если вы хотите начать расти через географические рынки, вам придется э, обзавестись, я думаю, замом э, по э, международной э, работе. То вот, есть очень тяжело будет совмещать оперативное управление компанией и международное развитие, потому что этот человек, как правило, живет в самолетах, и путешествует между разными странами и периодически вылетая в другие страны я люблю разговаривать с попутчиками которые рядом со мной сидят ну, для того чтобы хотя бы практиковать английский язык и очень часто оказывается что вылетая в какую-то страну или летая даже внутренними рейсами между европейскими странами ты сидишь рядом с человеком таким к который отвечает за развитие международного бизнеса российской компании у вас есть такой человек на примете ну, это, скорее всего, буду я в первую очередь. Да, но вы тогда должны смириться с тем, тогда да, хорошо. Помните, это вы говорили мою. про развитие и качество. Да. А кто будет отвечать за качество? Только не говорите, что ты тоже вы? Нет, отвечаю не я, это мой партнер по бизнесу Иван. Производство, в первую очередь, на нем. Отлично. То есть я отвечаю за коммерческую составляющую, угу. он отвечает за производство. На самом деле вопрос, как захватить Москву с точки зрения количества клиентов, которые мне могут здесь потребоваться, я понимаю. Как мне сделать аудиторию, которая ко мне приходит, более целевой? Мы очень много стараемся с этим работать, мы много контента даем, чтобы приходили клиенты не просто узнали, что мы внедряем crm системы а приходили к нам и задавали вопросы, потому что они знакомились с тем, что мы делаем, они понимают, кому они идут, и таким образом приходили более целевые клиенты. Мы очень много пошли именно в контент-маркетинг, мы для себя там, пару лет назад приняли такое решение, и пару лет Публиковали активно статьи, у нас там за год вышло порядка 20, по-моему, кейсов. 120 кейсов? Впечатляет. А, да. Год назад я завел на битрикс сайтах блог. Мне говорили, что это бесполезно, и я его никогда не продвину. Я ни копейки туда денег не потратил, кроме нашего ресурса. Сейчас в Петербурге все позиции, все запросы, которые меня интересуют, они все на первой странице, просто я получил себе этот выход. Кто-то умеет пользоваться инбаунд-маркетингом. Я думаю, что нужно будет следить за Василием и читать его блог, потому что абсолютно правильная контент-стратегия. Я поддерживаю. Спасибо большое. Мы действительно очень много занимаемся контентом. Мы очень много публикуем в блоге. И... Как сделать так, чтобы те лиды, которые приходят на наш сайт, читают наш блог, и достаточно много, лучше конвертировались в обращение в сделку? Потому что многие приходят, узнают нужную им информацию и уходят. Они получили достаточно себе контента, который хотели. Вы просто хотите перескочить через стадию романтических ухаживаний за клиентом сразу же к алтарю. Uh, иногда это происходит, но, как правило, нужно очень много касаний и разные теории, по разному правилу количество касаний говорят, но, в принципе, нужно запастись терпением и продолжать просто генерить контент. У меня бывали случаи, когда люди говорят, мы 10 лет там, читали ваш инстаграм или там, 10 лет мы читали ваши книжки, и вот мы созрели для того, чтобы поработать с вами. Поэтому, наверное, не торопитесь. Но еще одна история вам поможет – это тогда, когда вы завершаете свой информационную, свое информационное письмо mm -hmm. каким-то call to action, mm -hmm. а, потому что вы говорите: а «Хотите, мы это сделаем у вас?» Или не знаю, сейчас мы ищем 3 компании, которые вы, на которых мы могли бы проверить эту теорию или с которыми мы могли бы это, mm -hmm. там не знаю, так экспериментировать и сделать на особых для вас условиях. То есть этот call to action и специальные условия, конечно подогреют определенную группу людей и получите необходимое количество более горячих ледов но еще раз продолжайте делать то что вы делаете не надо перегибать палку и быть очень продающим потому что люди в этом случае просто начнут отписываться людям нужна польза давайте им пользу и грейте грейте грейте это вот называется теория поглаживаний угу. раз погладил два погладил 155 раз погладил и человек к вам пришел но ну, плюс еще нужно понимать, что вы, с одной стороны, формируете а, в долгосрочной перспективе образ специалиста, эксперта, который может 15 лет говорить про то, чем он занимается, а у человека не всегда есть необходимость а, получить то, что вы сейчас предлагаете. Ну, нет сейчас у него желания или нет у него бюджета, а, или он mm -hmm. сейчас про это не думает, но когда-нибудь а, ваш подход и его ситуация совпадут, и, и будет вам горячий лит. Вот про нет бюджета как раз по вопрос. Действительно, мы записали большой курс на YouTube по внедрению Bitrix24. Можно взять и самостоятельно больше 10 часов видео, самостоятельно, пошагово все себе внедрить. Отдали его просто бесплатно, он лежит там, люди приходят, смотрят, пишут, что это здорово, замечательно. Правильно мы поступаем или все-таки, когда бесплатно отдаешь, это не ценится? А, ну, во-первых, вам нужно было а, понимать, что когда вы делаете 10-часовой курс по внедрению битвикс 10, 10, 10, 10, 10 уроков по внедрению BitX, люди не будут 10 уроков смотреть. Mm -hmm. а, ну, по факту нужно было бы, наверное, сделать просто, а, знаете, что-нибудь такое провокационное, что люди любят, потому что как внедрить битвикс24 бесплатно и за а, одну минуту. И такие mm -hmm. люди раз, кликают туда, а там вы стоите говорит, с Иваном и говорите, никак. То есть реально, просто вы понимаете, что это ряд последних действий, ряд последних шагов и так далее. Нет, я еще раз говорю, вы сделали все правильно. Пускай mm -hmm. этот курс будет, но люди вряд ли будут его смотреть. И, конечно, ну, не нужно растягивать вот все... Ну, то есть, не, говори, не надо говорить в 10 на выпуске, что мы вам поможем, да. Прям в первом выпуске скажите честно, что мы сейчас расскажем все, что мы знаем, но мы прекрасно mm -hmm. понимаем, что этого будет недостаточно для того, чтобы у вас битрикс24 заработал на 100% его возможностей. А, поэтому, если что, там, экономьте время, экономьте а, усилия, экономьте нервную систему, обращайтесь в соль. Все. Mm -hmm. И потом честно начинаете в каждом выпуске это повторять и снова рассказывать что-то своим клиентам. Ну... Mm -hmm. Мы его просто действительно искренне хотели записать даже не для того, чтобы люди могли к нам прийти, а для того, чтобы у них была некая инструкция пособия для тех, кто еще не готов заплатить за это денег. Василий, поможет, мне это нашим... а, Василий, мне это импонирует. Василий, мне это импонирует. Я делаю то же самое, когда я пишу книгу, я практически бесплатно mm -hmm. отдаю то, что я знаю своим клиентам. Я понимаю, что кто-то возьмет и сделает, но кто-то просто впечатленный моим профессионализмом скажет, «Вау, круто, я хочу поработать с Игорем Маном. И еще плюс у меня есть правило, что отдал, то твое. Я думаю, ваши сотрудники записывают этот курс, понимали, что они сейчас все отдали, и они должны какие-то новые знания, новые навыки, новые умения наработать. Это очень хороший подход. Такая, я люблю эту поговорку кубанских казаков, что отдал, то твое, она мне очень-очень нравится. Или, как говорят американцы, give, give, give, and then take. Uh -huh. поскольку вы собираетесь снимать с международной активностью, uh -huh. вы понимаете, даешь, даешь, даешь, а потом уже бери. Uh -huh. а, но да, продолжайте это делать. Я думаю, что ничего плохого в этом не будет. А, и продолжайте делиться своими знаниями бесплатно. А, ну, в конце концов, я автор книги "Маркетинг без бюджета". А, я кому как не мне вас поддержать? Как раз если мы говорим, что это маркетинг через контент это долгую история. Да. Подход, в котором мы работаем при внедрении CRM-систем, на самом деле, заключается в том, что мы прививаем привычку работать в новом программном продукте, и мы отталкиваемся больше от психологии внедрения программных продуктов. Мы даже тут недавно готовили большую лекцию вообще про как раз психологию внедрения. И у нас все построено, мы понимаем, что мы больше не технари, а мы больше консалтеров, хотя изначально мы от проектников из технарей выходили. Сейчас вообще возникает вопрос в том, что они не мы? Потому что я прекрасно. Не, не, не. Ни в коем случае не используйте слово инфобиза да. но настолько Мне испортило себе нравится. репутацию. Вопрос у меня в чем? Зачастую очень сложно донести до клиентов, что та программа внедрения, которую мы подготовили, она очень много на консалтинге, на работе, на обучение продукта, на прививании вот, привычки работы и так далее. И вот долго-долго рассказываешь людям об этом. А потом люди такие, окей, это курс, это обучение, нет, это программа внедрения. И вот донести эту информацию, что это все-таки программа внедрения, как корректно, правильно, что это не курс, что это не обучение, и результатом все-таки они получают готовый продукт себе, внедренную в CRM-систему. А, давайте я попытаюсь перефразировать ваш вопрос. Угу. А, получается, что вы а, придумали, и мне это нравится, поэтому я и начал вас перебивать, пытаясь сделать вам комплимент, а, но просто возбудился на слове «инфобизнес» вы придумали историю про то как соединить автоматизацию с психологией да. То есть все-таки автоматизация это изменение Изменения всегда прививаются с большим трудом и вы поэтому решили сгладить вот этот вот дискомфорт привития новой привычки для компании через какие-то психологические приемы правильно я его услышал да хорошо а вот предположим но ну, мы знаем инстинкт собаки павлова вот если у человека первый день внедрения CRM системы прошел хорошо все система работает нормально все сотрудники делают по инструкции какой пряник прилетает от вас в этом случае или прилетает кнут если что-то пошло не так как вот эта психология это же ну, действительно привычка формируется от 21 а, до 100 да. мы именно на этом и строили всю историю что психо привычку нам надо сформировать то есть 21 день мы создаем новые нейронные связи да вырабатываем привычку угу. 40 дней поддерживаем не даем соскочить находимся рядом как тренер как тот человек, который рядом, вот, говорит, делай так, делай так, делай так. И 90 дней, не даем это все разрушить, чтобы они не отскочили обратно. Действительно стороны. у вас календарик, на котором сотрудник может, как человек в тюрьме, зачеркивать. Ну, у меня много хороших идей. Вот действительно, просто опять же, если вы вешаете такой календарик у руководителя, и вешиваете такой календарик у руководителя рабочей группы по внедрению CRM или там еще что-то в, в офисе вашего клиента, то, соответственно, вот это вот есть такая очень интересная программа don't Break the Chain, они а ломают цепочку. Mm -hmm. То есть когда ты зачеркиваешь галочку за галочкой, ставишь галочку за галочкой, зачеркиваешь кружочек за кружочком, mm -hmm. а, по факту тогда действительно у тебя формируется привычка Самое главное, ты не хочешь ее нарушить, потому что оно ну, глупо было там 14 дней продержаться, а 15-й там не знаю, там взять и пропустить. Да, спасибо большое, действительно сейчас. Мы Кстати, вы складывать. можете это сделать и уговорим. мобильное приложение. А, очень важно попасть в мобильные компьютеры, ой, господи, мобильные устройства своих клиентов поскольку все мы ходим со смартфонами опять же попили принципу... в их битрикс 24 да, да, абсолютно верно. да действительно можно сделать такой календарь прямо там чтобы люди Да. чек каждый день делали. Ну и соответственно просто я же вам говорил про то что э, очень важно э, формировать хорошую привычку сколько стоит килограмм соли сколько стоит килограмм сахара помещать человеку что если он сделает это в течение 21 дня mm -hmm. он получит 21 килограмм сахара если он сделает это плохо, он получит 21 килограмм соли. Выбор его. Здорово, спасибо сильно. про календарь, это очень хорошая мысль. Наш подход, он отличается именно подходом. Поэтому с конкурентами, которые у нас могут быть в лоб по коммерческому предложению, мы уже не можем конкурировать, потому что мы конкурируем не ценой, а именно подходом. Как вот это сделать различие, акцент на том, что нас надо оценивать не составив какую-то табличку о каждого по цене, mm -hmm. а о том, что мы в принципе про другое. Но можно здесь поиграть с мыслями. А, ну вот есть устойчивое выражение, самая соль. Угу. И если вы будете его использовать в разговоре с самым клиентом, вы говорите, самая соль автоматизация это. И вот вы начинаете гнуть свой подход. А, вторая история это тогда, когда все сводят в табличку в тендерах и начинают вас сравнивать, попытаться в этой табличке смотреться лучше, чем ваши конкуренты. Все дают гарантию сколько? Три месяца. Три месяца. Ваша больше. расширенная гарантия, соль гарантия называется она 4 месяца. Угу. А, предположим, все обучают а, сколько. Вы обучаете быстрее, наоборот больше, наоборот, или больше. больше. Но ну, то есть решайте сами. То есть mm -hmm. всегда попытайтесь, чтобы в сравнении вы смотрелись хорошо, если вам позволяет эта экономика. Но еще раз тогда вам нужно и переписать всю вашу маркетинговую стратегию, и весь ваш посыл должен заключаться в том, что мы не просто автоматизация. Вот эта вот фраза "мы не просто автоматизация" уже у человека вызывает интерес. А что? И вы говорите, мы автоматизация плюс, и вот нач... начинаете вот эти все плюсы перечислять. А в идеале у вас должно быть соль-подход. Mm -hmm. ну, то есть вот соль-подход. Метод соль. Или технология соль. И вот вы понимаете, S это S, O это O, L это L, а мягкий знак. Вот вы знаете, вы не выглядите жестким руководителем. Но просто поверьте мне, есть руководители, видишь твердый знак. Вы мягкий знак. И в этом нет ничего плохого, потому что я тоже мягкий знак. И вот вы просто можете сказать, мы мягко... Входим в компании, мы мягко делаем изменения, мы мягко работаем с сопротивлениями. И вот это, конечно, вот этот мягкий знак, он вам может как раз помочь еще раз вот входить в сознание вашего клиента. Предположим, ну, когда вы пишете слово «соль», я не видел вашего а, логотипа, но пишите его, предположим, зеленого цвета. И во всех своих документах, которые вы печатаете mm -hmm. вашему клиенту, Мягкий знак, если вдруг попадается в любом условии, вы тоже делаете его зеленым. Угу. Все, у человека просто формируется вот такая как бы, якорная история, про которую мы сам говорили в самом начале. У -у -у. Он видит мягкий знак, и он вспоминает вас. А уж он видит соль, он просто вас не забывает. Мы для себя формулируем, что соль – это та приправа, без которой любое блюдо пресное, любой бизнес будет пресным, его не хватает. Да, но просто будьте аккуратны. Некоторые врачи рекомендуют сокращать количество потребления соли. И вы можете сказать, кстати, можно с этим тоже играть. Вы говорите, вы знаете, я понимаю, что слишком соли – это как бы вредно, поэтому давайте я у вас появлюсь через следующий месяц. Поверьте нам, у вас уже будет некий недостаток соли в организме, точнее, в, вашем, в ваших бизнес-процессах. Да, играйте прощает. играйте с названием еще раз у -у -у. я хочу сделать вам комплимент у вас блестящее название глупо было бы не использовать его потенциал на сто процентов с вас салонка с фирменной соли в следующий раз обязательно договорились во-первых вам нужно понять кто ну, что есть не ваш клиент у -у -у. это вот нормальная совершенно история у -у -у -у -у -у -у. и второе вы должны понимать вы готовы работать с не вашими клиентами, но которые жесткие, которые требуют, предположим, предпроектного там ТЗ, там не знаю, там работы, там не знаю, там по таймлайну, а у вас такой более мягкий подход, более творческий. Вот если они будут этого требовать, вы готовы с ними работать, или вы скажете, я со всеми клиентами работать не буду, рынок большой, я найду свой типаж клиента. мы предположим, я как консультант всегда люблю работать в коротком формате mm -hmm. у меня были клиенты, с которыми я работал год полгода но обычно я люблю поработать с ними пару дней и потом уехать вот так завалить их идеями и просто убежать но эти два дня стоит ровно так сколько стоит там предположим месяц или два месяца у другого консультанта поэтому я понимаю что с некоторыми клиентами я тоже не сработаюсь mm -hmm. поэтому мне нравится ваш подход и может быть вам прямо и объяснять что мы не для каждого автоматизацию можно делать через твердый знак и через мягкий знак вот для тех, для кого вот да, важные регламенты, сравнение всех, вот, не знаю, там вот здесь на один, там рубль дешевле, я пойду работать с ними, там, потому что как бы, все остальное внимание э, не принимаю, это, наверное, не ваш типаж клиента. Ищите своего клиента. И поэтому на всех маркетинговых материалах, на всех презентациях, даже в вашей визитной карточке просто объясняйте, что мы автоматизируем по-другому. Ну, то есть mm -hmm. мы не автоматизируем это не означает что мы делаем плохо результат конечный даже может быть будет лучше а травматизм от изменений потому что любая автоматизация это а, травмы а он будет меньше мы все это сгладим а вот просто используйте сделайте из своих возможно слабых сторон mm -hmm. сильные стороны мне вот очень импонирует такой подход. Я бы вот его, если бы я у вас работал директором по маркетингу, я вот прям вижу, как я бы его творчески развил. Но и вам и менеджер Да, и вам менеджер такие, я уже ангажирован предыдущим партнером. А, но ну, может быть, когда я закончу работать с ними, с вами а, начнем работать. Но я еще раз хочу сказать, что вот мы с вами, вот если бы я сейчас покупал а, автоматизацию, вот вы мне как руководители компании, который у меня будет заниматься автоматизацией, зашли моментально. Если бы я был жестким парнем, и вы зашли таким, я, нет, там, ну, там, типа, Василий, извини, там, э -э -э, у меня другой подход, там, не знаю, там, и, соответственно, ничего страшного. Mm -hmm. И просто вот даже на сайте у вас может быть написано, что мы работаем с всеми клиентами. Позвольте мы сами определенной методике соль проверим и скажем, вот наша технология, наш подход к вам зайдет или не зайдет. Потому что там, где жесткий руководитель и жесткий IT-руководитель, жесткие, там, не знаю, там, зампа технологиям или там, жесткие продавцы, ну, наверное, вам будет работать не очень хорошо. А компаний мягких очень много. Ну, как бы он компания, она компания. Ну, то есть таких компаний очень много.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 того, чем мы занимаемся, так. визитки, коммерческие О, предложения. А у вас с собой визитная карточка есть? Конечно есть. Можно. Я О, их ношу всегда. первый партнер, и с визитной карточкой. Сейчас тоже ее хотелось бы, Вау! конечно, наверное, дорабатывать. Круто, нет, нет, нет, нет. круто, круто, круто, круто. Но можно сделать лучше. А давайте мы как-нибудь это разберем. Сейчас я только Василию покажу, что можно сделать с этой визитной карточкой, чтобы она была более продающей. Но давайте сделаем комплимент. Во-первых, она у нее вертикальная. И вертикальная визитная карточка всегда больше привлекает внимание, чем горизонтальная. Но, к сожалению здесь написано тоже как я люблю сначала имя а потом фамилия и здесь даже но ну, достаточно лаконично указаны все контакты но самый большой недостаток оборота визитной карточки у василия это то что оборот не продает но ну, василий понимающий кивает головой но у меня есть правило все всегда можно сделать лучше когда закончится передача мы с василием поговорим у него будет просто идеальная визитная карточка и опять же вот вопрос нюансов да если мы Uh, смотрим на логотип, он не очень сильно напоминает салонку. Uh -huh. Я бы с этим поиграл. Но ну, несколько, но ну, обычно мы в салонке видим, что там пять дырочек. Я бы их сделал. Ну то есть чтобы uh -huh. максимально напоминал салонку. Когда я смотрю на ваш слоган, помогаем бизнесу получать пользу от CRM, uh, я бы убрал слово бизнесу, потому что вы не работаете с ней бизнесом. Просто uh -huh. помогаем получать. И вместо лишнего слова бизнес, которое здесь никакого смысла не имеет, я бы написал, помогаем получать максимальную пользу от CRM. Mm -hmm. с минимальным травматизмом для компании. Это как раз и есть ваш подход. Yeah. И вот от этой фразы вы бы танцевали. Я больше чем уверен, что люди даже бы вам задавали вопросы. Василий, а как это трактовать? Ну, а вы знаете, как отвечать. Yeah. Прекрасно у нас получился разговор с Василием. Мы увидели с вами, что даже на высокотехнологичных рынках можно работать э, по-домашнему, мягко, э, с душой, используя психологию. Мне это очень сильно импонирует. Я верю, что у Василия после тех изменений, которые он сделал в своей компании, бизнес пойдет еще лучше. И в Москве у него все получится. Оставайтесь с нами. До встречи в следующем выпуске. Увидимся. Смотрите и делайте. Это было очень здорово, было очень интересно. Спасибо большое Игорю за это. Потому что многие вещи были, казалось бы, понятными на кончиках пальцев, но мы их почему-то не делали. Какие-то вещи стали открытием. Обязательно вернусь в Петербург и буду заниматься реализация этих задач и вопросов, которые мы сегодня обсудили. Вообще очень хочется сказать спасибо коллегам из Bittrex24 за то, что в моей жизни есть несколько человек, за которыми я слежу, и деятельность их меня действительно искренне восхищает. Причем эти люди находятся и в рамках компании Bittrex24, и у меня сегодня появилась возможность пообщаться с Игорем Маном. Это очень здорово, спасибо огромное всем, спасибо огромное Игорю за те советы, которые он сегодня дал.